Здравствуйте друзья! Сегодня мы хотим вам рассказать о короткой поездке в удивительную страну Оман. Мы давно хотели посетить Оман. В этот раз, отдыхая в Фуджере, собрали чемоданы и пешком пересекли границу. На оманской стороне за 5 минут оформили визы на 10 дней пребывания, добрались до ближайшего города, взяли в аренду авто и пустились приключения по необычной стране. Я не видел, ты куда их ведешь. стояли там два рабочих парня. Ты, может быть, со слами спутала? Да, у них вообще рога, одинаковые. I am I Express, but let me check. Where you get this one, madame English. Busy. Hundred. Hundred. Hundred. Hundred. Hundred. Hundred. Hundred madam look, hang in! Итак, мы сидим в аэропорту столицы Амана, города Маската. Приехали сюда из Сура, отмотав больше 200 километров, поскольку сегодня пятница, а у нас заканчиваются визы. Ну, мы радостные вот сюда прикатили. А здесь нас опять же снова огорчили, сказали, что они все-таки не работают до воскресенья. А еще и штрафы получим за два дня просроченных посроченные визы. В общем, мы огорчились. Потом значит, паренек сменился, который говорил по-английски, мы подошли к следующему, сказал, не расстраивайтесь, поскольку в выходные дни штрафов у вас не будет. Самое главное, в воскресенье к 8 часам прийти прямо в иммиграционный офис. Вот сели, и Оля опять начала заниматься творчеством, она ищет нам отель, где мы могли бы остановиться. То, конечно сейчас будешь выезжать может быть где-то остановиться в магазин сходить и просто ехать в сторону низовой и остановиться где-то на ночлег в придорожный а почему в деревне видишь вот Ну смотри а вот у нас тут маскат мы вот здесь а вниз бы выезжать вот сюда После продолжительной болезни скончался султан Кабуз, которого народ боготворил. Это произошло в последний день наших открытых виз. Нам необходимо было продлевать их, но объявленный четырехдневный траур сломал все наши планы. Все учреждения закрылись. Ага. Вот это лучше, да? Уля, mm -hmm. спроси, причем же этот самый uh, ладонка? Из чарколда. Из one free quality. Mm -hmm. This is called male. This green one, you can use it for medicine, like put it in the water and drink in the morning early. Good for heart, for memory, for the stomach and for cancer. This is female only for burning. Груза может жить. Будь внимательна. Тут не курицы гуляют. Слушаю тебя. Нет. Ха -ха. Ты только что бодро заявила. Значит, план такой. Я слушаю. Ты не Вот оказывается, что духи делают тоже посредством перегона. Наверное, надо попытаться найти рецепт и приспособить свой аппарат для производства духов. Что? А Какой здесь более свежий? Мы возвращаемся в Эмираты мохаммед любезно согласился нас подвести вот сейчас разгрузимся и пойдем через два поста это километра три возможно нам кто-нибудь поможет и мы сумеем пересечь границу на автомобиле ну вот граница пройдена мы находимся в Эмиратах однако ж путь еще Долг, поскольку нам нужно взять такси, а сделать это возможно только вон в том городке под названием Кальба. Когда мы вышли из зоны контроля на территорию Омана, еще не зная, как будем добираться до ближайшего города, который находится в 100 километрах, возле нас остановился автомобиль и водитель спросил, куда мы едем. Но как будто и не ждал ответа, подхватив наши чемоданы, уплотнив семью, загрузил нас нас свой автомобиль и довез до пункта назначения. Такое чуткое отношение сопровождало нас все время пребывания в этой удивительной стране Аман.